Приветствую вас друзья на канале Index Rate, анализ рынка на сегодня 2 сентября 2022 года Сегодня мы с вами разберем быстро главную криптовалюту, а также остановимся на рассмотрении криптовалюты Dash. Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, поддержать канал комментариями А также обязательно подписаться на телеграм чат и телеграм канал, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии Ну а мы с вами давайте начнем Индекс страха и жадности показывает отметку 25, тепловая карта криптовалют находится в разнонаправленной динамике, в большей степени идет прирост по рынку Также обратите внимание, индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж В целом отскок сейчас идет на фоне позитивной статистики, которая вышла по числу первичных заявок о получении пособий по безработице в США И поэтому в целом рынок сейчас показывает положительную динамику и то же самое было на премаркете фондового рынка Давайте сразу же посмотрим, что у нас происходит с ликвидациями. За последние сутки у нас ликвидировано 40,5 тысяч трейдеров на общую сумму 140 миллионов долларов США. И преимущественно потери несут шортовые позиции. Некоторая разноправленность присутствует на бирже FTX и бирже Bitfinex. Но в основном, конечно, медведи сейчас находятся в потерях. Давайте также посмотрим, что у нас по соотношению коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас с небольшим преимуществом доминируют лонговые позиции 50,67%. Также хотел обратить внимание на некоторый фундаментал. Периодически мы смотрим с вами этот чарт. Нереализованный профит лос Обратите внимание, этот чарт очень хорошо показывает, Потолок и дно рынка. В целом, очень редко ошибается, но периоды консолидации у него достаточно длительные. Имеется в виду, что сейчас у нас индикатор сигнализирует нам наличие дна. Однозначно, формирование дна началось. Вопрос в том, насколько мы долго задержимся здесь. Даже была попытка выйти в зону страха, но мы по-прежнему находимся еще на дне. И я думаю, что формирование этого дна, я уже в последних обзорах об этом неоднократно говорил, оно связано с тем, чтобы крепкие руки, те ходлеры, которые сейчас преимущественно все еще удерживают позиции, наконец-то капитулировали и начали продавать свои активы уже с реализованным убытком. Индекс аль-сезона у нас по-прежнему находится в альтсезоне. Отметочка 90. И давайте сразу к графику. Посмотрим, что случилось за сутки с доминацией. Есть ли какие-либо движения. Доминация продолжила снижение. Обратите внимание, двигаемся вниз, и я думаю, пока не закончится формирование волны моментума, это движение продолжится, однако, также обратите внимание, цена среднеизвестный объем на индикаторе Cypher B, желтая волна VWAP внутри красного money flow потихонечку двигается вверх, и также глобальная перепроданность нам показывает стахастический и классический RSI. Это означает, что через какое-то время мы где-то все-таки нащупаем с вами дно по этому индексному показателю, и я думаю, что это будет где-то на поддержке 39.15 в этом районе, и отсюда у нас потенциально может разворот также хочу посмотреть на индекс доллара обратите внимание мы сейчас активно смотрим вверх и я думаю что продолжим скорее всего туда двигаться здесь индикатор кок нам подсвечивает зеленым кривую и я думаю что мы можем еще Чуть-чуть потянуться, но перед этим у нас могут быть и, конечно, коррекционные движения. Потому что если посмотреть на 6-часовой таймфрейм, мы видим, что мы корректируемся. Сейчас нам четко подсвечивается медвежья дивергенция на индикаторе. Также обратите внимание, вторая свечка Хайка Нэши тоже нам показывает попытку прорваться через кривые экспоненциальные сетки и риба. Давайте сразу же также посмотрим, что у нас происходит сейчас с золотом. Недавно на канале публиковалась об этом статья. Золото, конечно, очень сильно просело. В этот раз, в этот медвежий цикл, не все инвесторы предпочитают хеджироваться, этим традиционно защитным активом на фондовом рынке и у нас достаточно длинное такое понижающееся движение с отскоком который был у нас в августе сейчас мы продолжили двигаться вниз и буквально вот сейчас на короткий период на краткосрочной динамике на 6 часах мы пытаемся немножко порасти, но при этом достаточно слабенько все это выглядит, вивап уже наверху, да, RSI Stochastic двигается снизу вверх, так же как классический кок показывает нам движение вверх поэтому мы попытаемся преодолеть сетку и мы на 6 часовом таймфрейме, но Вопрос для того, чтобы вернуться к восходящей динамике, нам нужно пройти через вот этот максимум на отметке 1760. И если этого не произойдет, скорее всего, золото может продолжить далее нисходящую динамику. Если посмотреть на более старшие часы, здесь объективно видно, что формирование волны моментума не завершено. Есть намек на заворот гребня волны, но это все еще можно назвать якорной волной, потому что мы пересекли белую границу индикатора Cypher B и при этом еще не подрисовали никакой сигнал, и кок показывает, что движение вниз может продолжиться, но оно потихонечку затихает. Вопрос, насколько сильным будет отскок сказать практически по алгоритмическому анализу невозможно, но он в любом случае будет, потому что у нас есть намек на то, что Предыдущая якорная волна гораздо ниже И сейчас мы нарисуем что-то либо в виде Среднего триггера с намеком на якорную волну И после чего мы должны будем Либо малый триггер отрисовать, либо здесь Ценой средний объемом, вивапом Толкнуть цену вверх и попытаться Здесь также на дневном таймфрейме преодолеть Сетку и рибон, и также уйти выше Вот этого хая в 1760 долларов Давайте сразу же к биткоину В целом под общую динамику Позитивных локальных новостей Криптовалютный рынок тоже пытается отскочить Мы видим с вами на 6 часов повышающуюся динамику индикатор market cipher нам показывает ее классической торговой стратегии у нас есть якорная волна у нас есть малый Якорь или можно сказать средний триггер И у нас есть малый триггер волна Здесь также есть засвет зеленой точки Который намекает нам на то, что мы можем локально прирастать Но динамика достаточно слабая Потому что мы смотрим на младшие часы через призму старших Сопротивлением у нас выступает отмечка 2500 где-то примерно Здесь пунктирные трендовая паутины Ее отчетливо видно Поддержкой у нас локально выступает уровень Где-то на отметке 20 тысяч можно так сказать Ну и конечно предыдущий ол. Тайм хай 19 666 тысяч долларов США за один биткоин. Это все зона 20 тысяч. Если мы посмотрим на старшие часы. То мы с вами увидим, что на старших часах да, у нас есть намек на рост, но перед этим мы достаточно слабые еще по арсай И попытка вырваться вверх у нас должна пройти через какое-то коррекционное движение. Почему? Потому что цена среднеизвешенным объемом уже достаточно хорошо перегревается. Вопрос, как она будет себя вести. Но глобально, после даже некого коррекционного движения, попытки прокола, в любом случае волна моментума находится внизу, и мы будем пытаться на дневке прирастать. Ну а если смотреть более глобальные часы, то мы с вами увидим видим, что нам еще необходимо завершить формирование здесь триггерной волны от якоря для того чтобы этот намек на рост все-таки произошел но рост в любом случае будет и я думаю что это будет после второй половины сентября после экспирации фьючерсов в прошлом видео я об этом говорил обратите внимание вот здесь Волна цены среднего объема уже внизу И она будет толкать цену вверх То же самое происходит и на 4 днях Обратите внимание, здесь также волна Vivap внизу толкается снизу вверх Здесь уже в достаточной перепроданности находится стахастический и классический RSI Волна моментума пока пытается завершить свое формирование Но у нас по-прежнему на всех часах все еще красный денежный поток А это означает у нас первичный подход к оценке индикатора Cypher B Именно через призму денежного потока MoneyFlow и пока красный денежный поток развивается, и намека на его загиб нет, у нас может быть достаточно глубокий прокол вниз. И то же самое нам показывает и индикатор КОК. На это обязательно стоит обращать внимание. Формирование дна продолжается, уход в более глубокое снижение на капитуляцию все еще, по моему мнению, должен состояться. Ну и давайте посмотрим на криптовалюту Dash. Давно ее не рассматривали. Начнем со старших часов. Обратите внимание, на старших часах у нас... Есть медвежья дивергенция. У нас также индикатор КОК показывает, что мы двигаемся вниз. Здесь все еще активный красный манифлоу. Есть, конечно, перепроданность по RSI, классическому и стахастическому. Цена среди взвешенной объемом VWAP двигается вниз. Поэтому движение вниз все еще может быть. Поддержка у нас сейчас будет выступать. Отметка 36, глобальная поддержка пунктирной трендовой паутины. Сопротивление ближайшая тоже пунктирка выступает на отметке примерно 52 доллара США. Давайте посмотрим по другому набору индикаторов. Market Cypher SR показывает нам более точно локальную динамику и сужение. Обратите внимание, на дневном таймфрейме у нас прямо ближайшее локальное сопротивление на отметке 45.90. И также ближайшая поддержка на отметке 44.55 примерно. SR показывает сужающуюся динамику, поэтому в ближайшее время отстрел. У нас в любом случае произойдет причем на дневном таймфрейме вероятность того что мы будем прирастать в большей степени обусловлена, потому что цена средневзвешенный объем толкается снизу вверх волны моментума внизу есть закругление по гребню возможно еще какая-то отрисовка какая-то боковая динамика но попытка вырваться и прорваться чуть повыше у нас вероятнее всего должна состояться также на коротких часах на 6 часовом таймфрейме мы видим что у нас восходящая динамика развивается и сопротивлением выступает 46.6. это динамичное сопротивление 50 экспоненциальной среднескользящей дальше 100 и на отметке 48 и дальше 200 на отметке 4930 зона 4880 4930 ну а что касается глобальной долгосрочной динамики то я думаю что можно посмотреть трехдневный таймфрейм и понять что мы все еще понижаемся и не завершили так же как и на биткоине формирование здесь триггера У нас есть уже якорные волны. Нам необходимо завершить триггер. Он находится внутри красного манифлоу. Цена объемом VWAP также находится внизу. И не завершила свое формирование. И пока это не завершится, я думаю, что мы будем либо двигаться в боковой динамике, либо это будет скорее такой нисходящий флет. Я это обычно называю. Вроде двигаемся в боковой динамике, но немножко с понижающимся акцентом, скажем так. Давление медведей в большей степени нарастает. Более того, на старших часах уже достаточно хорошо развит Тренд секвентал подрисовывает шестую свечку на индикаторе Hakenh. Также хочу обратить ваше внимание на том, что мы по-прежнему двигаемся вот в этом узком диапазоне, и поддержкой глобальной в этом диапазоне выступает отметка 39 примерно 38, 70, 39. А сопротивлением в этом диапазоне выступает отметка 54,2. И вот этот диапазон обусловлен удержанием цены дэша поскольку здесь консолидация была в период конца 2019 года. и Для нас самое важное было, я неоднократно говорил вам. В обзорах этого актива удержать именно эту отметку. Пока что Dash с этим справляется очень хорошо, даже была попытка уйти за верхнюю границу этого накопления, однако нам не удалось, на дневном таймфрейме сопротивлением выступила динамичная кривая экспоненциальной средне скользящей 100 дневной и она нас удержала, это голубой мувинг отчетливо видно на экране.